Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Достаточно не, неожиданно видеть такое количество людей. Давайте познакомимся, да, то есть мы проводили игру. Как вам игра ВКонтакте? Я честно не знал, что будет такое количество присутствующих сегодня. Это здорово. Пожалуйста, поставьте плюсики, кто меня знает, кто со мной знаком, участвовал уже каким-либо образом в мероприятиях, бесплатных вебинарах, может быть, видел в Ютубе, может быть, участвует в миллионе долларов за 15 лет, может быть, в клубе инвесторов закрытом, тогда напишите за ЗКИ, что вы в клубе инвесторов состоите. И, соответственно, напишите, пожалуйста, минусы, чтобы я увидел людей, кто со мной взаимодействует впервые, чтобы было, опять-таки, понимание, насколько долго или недолго. Мне стоит представляться о себе, рассказывать о себе, о своих так называемых социальных подтверждениях того, что я человек, который достаточно давно находится в сфере управления инвестициями, и есть для этого опыт. В большинстве своем я вижу плюсики, я не увидел ни одного минуса. Что очень странно, да, потому что у нас больше игра была для новичков. Немножко придется, ну, не то, что придется, да. Смотрите. Мы хотели подвести итоги. Изначально сегодня планировалось подведение итогов, но лично я считаю, что и в рамках закрытого клуба инвесторов, да, и мы проводим вебинары про миллион долларов за 15 лет, я сталкиваюсь с тем, что люди сейчас очень активно ищут вопрос, как сохранить свой капитал. Как правильно инвестировать, какие обычно совершают люди ошибки инвестиционные, да, то есть с чем это бывает связано? А вот скажите, пожалуйста, что у вас есть это или нет, да, то есть ставьте, пожалуйста, пятерочки, что у вас есть понимание, что классические инструменты, которые работали до недавнего времени, перестают в настоящий момент работать. И приходится искать какие-то другие альтернативы, да, то есть, приходится искать другие альтернативные доходности. То есть та, ту, ту доходность, которая предоставляют всем известные, всем знакомые инструменты, такие, как опять-таки я говорю, банковский депозит, недвижимость, валюта, они перестают удовлетворять той доходности, которую мы ожидали. Нам вообще непривычно, в принципе, да, людям, живущим в России, по депозитам получать доходность менее чем ну там двукратную доходность, да, то есть менее 10% вообще вот не камельфо. Да. У кого это болит, что 10% это вообще не вариант, и поэтому хочется узнать поэтому. Для чего я это говорю? Да, я это говорю к тому, что, э, так как игра предполагала первые некие такие начальные азы инвестирования, мы хотели вам показать определенную зависимость, определенную зависимость движения цен активов от, от определенных новостей и, может быть, э, показать, как это влияет на стоимость актива. Игра прекратилась, да, то есть она была всего лишь неделю, это был некий такой тест, мы будем ее обязательно доделывать, то есть были определенные сложности с правилами, как начисляются, как совершать сделки. Но тем не менее, мы, мы в любом случае будем делать а, следующую версию. Но сегодня и завтра я бы хотел, чтобы мы с вами поговорили о вот, так называемом Invest City 2.0. Добро пожаловать в реальную жизнь. И мы действительно будем говорить про реальную жизнь про что будем говорить сегодня сегодня конкретно мы будем говорить что такое экономика что такое активы и инфраструктура для покупки активов начинаем с самого начала то есть ребят если вы со мной давно если вы уже присутствовали на моих вебинарах что называется повторение мать учения тяжело в учение легко в бою я вообще сейчас ухожу прямо в самые-самые основы, да, чтобы у нас был материал, чтобы этот материал был у вас и вы могли, работая с данным материалом, в принципе, понимать, что такое экономика, как функционирует экономика, что такое капитал, что такое активы. Знаете, вот здесь хочется привести некий такой пример, да? Ну, то есть, наше развитие такое, как, которое, когда мы выходим в, в жизнь, да, уходим из, из дома, да, начинается там с садика. То есть, у всех там, вот поставьте, у кого есть дети, да, и дети ходят в садик, поставьте десяточки. То есть, мы идем в садик, и садики, они, соответственно, тоже бывают разные. То есть, бывают садики, которые на самом деле получаются просто дети под присмотром, и тут получается, что мы просто отдаем детей, чтобы с ними кто-то был в то время, как мы работаем и зарабатываем деньги. Есть какие-то садики с, разви... ну, с дополнительными уроками, развивашками, есть садики с какими-то вообще целыми системами, да, целыми системами развития ребенка, развития способностей детей. И что хочется сделать здесь, вот в таких вебинарах, которые вы увидите сегодня, в первую очередь, завтра, наверное, в меньшую очередь, это то, что я вам хочу дать такие базовые вещи, понятия которые позволит вам в своей инвестиционной деятельности понимать основы экономики и уже быть круче там, ну наверное, более чем половины людей, которые живут у нас в стране. Это такие вещи, которые э, очень простым языком объясняют достаточно сложные вещи и сегодня будем говорить про это. Завтра, соответственно, мы поговорим про популярные инвестиционные стратегии и их эволюцию, то есть какие бывают инвестиционные стратегии, я обязательно завтра расскажу. Я расскажу об эволюции этих инвестиционных стратегий. Расскажи, во что они в конечном счете трансформируются, к чему приходят, да, и какая в ближайшее время будет доминирующая стратегия инвестиционная, которая позволит а, единицам, на самом деле, участников, которые примут эту стратегию, а, ну, быть не лучше рынка, да, но однозначно быть лучше большинства. И это мы рассмотрим завтра, причем завтра мы подведем итоги основных стратегий инвестиционных, которые присутствуют на рынке, и самое главное, вы поймете, какой стратегии придерживались лично вы в игре. Также мы подведем результаты. Результаты тоже будут завтра. Объявлять результатов будем завтра. Завтра будет очень много приятностей, будут сюрпризы. Победителем, могу однозначно сказать, будет не только человек, который наибольший профит заработал. Да, там будет несколько номинаций, и мы обязательно это объявим. Плюс будут определенные подарки, бонусы достаточно существенные от нас, да, то есть превосходить ожидания клиентов, и я покажу вам путь, да, то есть как те знания, которые вы получили всего лишь 5 дней, играя в данную игру, как их можно будет применить на практике. Итак, друзья, давайте, чтобы это было не плюсики-минусики-десяточки-пятерочки, да, как вам такой формат работы нравится, устраивает что мы сегодня, может быть, немножко остановимся на базовых понятиях, но так подробно, так глубоко я, поверьте мне, никогда этого не разжевывал. Кто хочет там, чтобы я объяснился такие достаточно сложные понятия, чтобы дать вам вот это вот конкурентное преимущество по сравнению с другими инвесторами, которые ну, вы уже перейдя переложив эти знания в игре, в реальную жизнь, да, уже будете гораздо круче, чем остальные. Ну и, соответственно, если кто-то этого не хочет, да, тоже тогда поставьте какие-то минусы, отреагируйте, что этого не нужно. Тогда, ребят, вам, если вы все считаете, что вы знаете, что этого не стоит изучать, я могу предложить прийти завтра за самыми интересными вкусняшками. А сегодня будет очень крутая история про устройство экономической машины, как она работает. Мы поговорим про капитал. Про капитал я приведу свои примеры, когда я в первый раз услышал, что такое капитал, когда я первый раз прочитал капитал да, Маркса того же самого, и я расскажу определенные понятия, которые для вас будут очень серьезными инсайтами. И это очень серьезно изменит вашу жизнь в отношении, в обращении с теми деньгами, которые вы имеете, и которые вы будете получать в будущем. Ну что ж, давайте, наверное, интригу на этом завершу. Да? Сегодня, соответственно… Если говорить о том, для кого этот вебинар предназначается сегодня и завтра формат, он для тех, кто хочет понять, как работает экономика, вот именно как работает, как она устроена, для тех, кто хочет узнать три ключевые составляющие, которые влияют на эффективность инвестиций, для тех, кто хочет создать инфраструктуру для успешных глобальных инвестиций, то есть просто, имея выход в интернет, имея лаптоп, ноутбук или планшет, что создать инфраструктуру, которая позволит вам становиться капиталистом практически в любой точке планеты. И для тех, кто хочет опыт, который он получил, уроки, которые он получил в игре, перенести в реальную жизнь. Пожалуйста, друзья, кто хочет, вот те, кто в игре, приложить знания, которые вы здесь получили, какой-то опыт, какие-то выводы, ошибки, которые вы осуществляли, приложить в реальную жизнь. Кому это хочется? Поставьте семерочки, пожалуйста. Инвестиции с доходностью 50 годовых. Друзья, про инвестиции мы, наверное, сегодня в меньшей степени будем говорить, потому что мы будем говорить про более глубокие вещи что ну там инвестиции могут быть и больше да? то есть у меня есть очень много инструментов платиновые участники закрытого клуба инвестора сейчас вот я провожу встречи со звоны ребят вы не поверите да то есть самый худший результат который у людей бывает это то что за три месяца доход увеличился активный доход увеличился на 30 Пока что самое крутое, что было, человек шел на протяжении четырех лет к тому, чтобы стать партнером в бизнесе. И когда он начал участвовать в закрытом клубе инвесторе в качестве платиного участника, через три месяца, после того, как он начал выполнять мои рекомендации, его пригласили стать партнером. И он является соцобственником бизнесов. У него сразу же. Через три месяца увеличился доход в два раза. С одним человеком я просто человеку показал, что как у него перед носом, реально просто перед носом лежит сумма не менее 30 миллионов рублей, которые он может получить хоть завтра. То есть, такие истории есть, да, мы это разбираем в рамках платины, но сейчас не про это, то есть, я могу говорить, что эти результаты люди получают, но сегодня будут такие более базовые понятия, нужно все-таки начинать с простых вещей, с тем, чтобы, чтобы ну, от простого к сложному идти. Да? Итак, ну, как я понял, мне особо представляться не нужно. Как я люблю все время говорить, не оценивайте меня по моим прошлым заслугам, оценивайте меня по тому, какие мысли я, какие семена я сажаю вам в голову, да, какие концепции я излагаю, то есть, как комфортно и подробно я говорю о достаточно сложных вещах, которые кажутся людям очень сложными экономическими терминами, да, то есть я стараюсь это объяснять и поэтому давайте там вы можете посмотреть, да, в презентации в принципе, будет запись будет, можете посмотреть мои регалии и заслуги, то есть просто я уже с 2005 года в сфере управления личным капиталом, инвестициями развитием богатства семьи, семейного капитала, человеческого капитала, интеллектуального капитала, финансового капитала. И бэкграунд, скажем так, большой, есть чем похвастаться, да, но опять задача тешить собственное тщеславие у меня не стоит, да? у меня стоит, чтобы вызвать доверие к вам. Но, я думаю, самым лучшим доверием будет то, что вы уйдете с данных вебинаров совершенно другими людьми и у вас будет очень глубокое понимание того же, что, что происходит в глобальной экономике. Итак, сегодня рассмотрим всего лишь три достаточно простых вещи. Что такое экономика простым языком, что такое активы и инвестиции. И что такое капитал, соответственно, и поговорим про инфраструктуру для инвестиций, потому что у людей не совсем складывается пазл, что такое акции, да, почему они торгуются на бирже, то есть как они появляются, как они вообще зародились, что бывает, как работает, как покупать, да, то есть, вот поговорим именно про инфраструктуру. Это то, о чем сегодня будем говорить. Итак, первая концепция, ну не первая концепция, да, то есть хочется пройти, пойти от очень простого к сложным вещам. Ну, к сложным опять-таки можно назвать, что сложные они условно, потому что если постараться объяснить простым языком, сложного то ничего не приходит. И э, вот есть формат обучения, да, то есть есть такой некий лекционный, когда идет сухая теория, да, когда идут рассказ специфическим языком непонятным, человек не понимает, и стесняется признать, что он не понимает, и в итоге получается, любви к предмету никакому нет. Вы даже по себе, наверное, можете вспомнить, что если вы учились в ВУЗе, если вы учились в школе где-то, были любимые предметы, были нелюбимые предметы. В большинстве своими любимыми предметами что было? Давно уже доказано, что наиболее Эффективная форма обучения – это игра, игровой формат. Да? То есть и дети легче учатся в игровом формате, и знания легче осваиваются, потому что вы тут же на практике применяете полученные знания в игре. Тест-драйв, тест-режим, что мы постарались реализовать в игре. Поэтому вот давайте представим сейчас, попробуем играть в некую такую игру. Смотрите, я здесь полностью соблюдаю авторские права. То есть, хочу сказать про дисклаймер, что я сейчас не даю никаких инвестиционных рекомендаций индивидуальных. Я полностью ссылаюсь на авторство, не является моей собственностью интеллектуальной, то есть, это есть Урея Далио. Этот ролик можно посмотреть на YouTube, как устроена экономическая машина 30-минутная. Я не собираюсь вам сейчас пересказывать данный ролик, я рекомендую просто этот ролик посмотреть сегодня, Там расскажу некие базовые понятия, которые строит, стоит учитывать. Итак, что же такое экономика? Экономика – это совокупность всех сделок купли-продажи товара, то есть всегда на рынке есть покупатель и есть продавец, и, соответственно, экономика устроена таким образом, что покупатель передает продавцу деньги, денежный эквивалент, и сегодня тоже будем говорить про понятие деньги, и продавец, соответственно, в свою очередь продает товары или услуги, то есть совершают так, это называется транзакция, да, то есть совершается сделка. Покупатель, соответственно, остается с товаром, продавец остается с деньгами. И таким образом функционирует вся экономика. При этом, когда мы говорим о том, что тратится, да, что для продавца, для продавца, для него без разницы, какими деньгами вы расплатитесь. Да, то есть будут ли это деньги, которые вы получили, продав свой труд в качестве заработной платы, или это кредитные деньги то есть покупателю и продавцу абсолютно без разницы какими деньгами с ним рассчитались это называется глобальные траты глобальные расходы а, соответственно если мы пота, ну то есть вот эти вот траты которые происходят в мировой экономике да, они называются то если мы берем вот эти вот глобальные траты которые происходят то и делим на общее то есть э общие траты делим на количество произведенных товаров и услуг, мы получаем цену. Цена в мире. Итоговая цена. ребят вот сейчас понятно объяснил или нет? Давайте два понятно, ой, десять понятно, один совсем непонятно. То есть, стоит на этом останавливаться еще или нет? То есть, весь мир, вся экономика, современная экономика капиталистическая, она основана соответственно на, на следующем. Да? Экономика основана на сделках купли-продажи. Мы постоянно что-то покупаем и что-то продаем. Покупаем, продаем, покупаем, то есть море покупателей. Соответственно, покупатель отдает деньги, продавец отдает товару, услугу, финансовый актив. Всего лишь три вещи продается. Продается товар, услуга и какой-то финансовый актив может также продаваться. То есть, вот все, что мы покупаем. Мы всегда покупаем что-то из этих трех вещей. Или услугу, или товар, или какого-либо рода финансовый актив. Соответственно, когда, если мы возьмем все эти траты да, и, и разделим на количество произведенного товара, товара, получим цену, прайс. То есть, когда мы берем совокупность всех сделок купли-продажи определенного товара, мы получаем рынок этого товара. То есть, если мы возьмем совокупность всех сделок купли-продажи автомобилей, то в этом случае у нас получится автомобильный рынок. Если мы возьмем совокупность всех сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, мы получим рынок сельскохозяйственной продукции. То есть у каждого товара, соответственно, есть свой собственный рынок. И вот экономика, экономическая машина, это не что иное, как совокупность всех вот этих вот рынков. Да? То есть сюда входит и бензин. И коммуникационное оборудование, и коммуникационные услуги, и медицинское оборудование. То есть экономика, представить, вот если вообще простым языком разжевать, пойти от обратного, да, что такое экономика? Экономика – это совокупность рынков товара. Что такое совокупность, что такое рынки товара? Да? Это рынки, на которых покупается или продается один товар от определенной характеристики, медицинские инструменты, например. И на этом рынке присутствуют покупатели и продавцы. А, да, да, сегодня будем говорить про деньги, товар, деньги. А, и наоборот, про а, товар, деньги, товар. И самое главное, поймем, в чем отличие, да, и где мы конкретно с вами находимся, да. То есть, на какой мы стороне находимся, на деньги, товар, деньги, или... Товар, деньги, товар это очень важно, друзья. Пойдем немножко в политэкономию. Поговорим много сегодня о старике Марксе, но это будет немножко попозже. Да? Ну хотя как попозже, я практически к этому подошел. То есть экономическая машина устроена таким образом: то есть, мы говорим про товары, мы говорим про цену, мы говорим про деньги. Соответственно, на рынке на, на, в экономике присутствует совершаются транзакции физические лица между физическими лицами, предприятия между предприятиями, банки между банками, правительство между правительствами. То есть я сейчас на самом деле не хочу быть заподозрен в том, что я начинаю вам пересказывать данный ролик от Реодалю. Я хочу сказать о каких-то базовых вещах, которые являются, ну, следуя этой логике. Дальше вы можете посмотреть сам ролик непосредственно. Пожалуйста, друзья, кто вот эти вот картинки видит первый раз, поставьте один. Кто уже смотрел этот видеоролик, поставьте плюс, да, то есть, чтобы я понимал, кто первый раз столкнулся с понятием экономики, как устроена экономическая машина, и не понимает, и соответственно, кто уже это непосредственно делал. Отлично. Друзья, вот если вы поставили единички, да, то есть внизу есть ссылочка, полчаса у вас будет полное понимание того, как устроена вот эта вот экономическая машина. Ну и так, давайте в принципе, давайте все-таки резюмируем, да, что экономика, она устроена таким образом, что это совокупно дела купли-продаж. Мы сейчас участвовали в игре, и в игре мы покупали определенные активы. И продавали то есть если вы посмотрите да что мы делали мы совершали транзакции то есть мы покупали определенные классы активов да. кто-то покупал драгоценные металлы кто-то покупал валюту кто-то покупал акции определенных компаний кто-то покупал инструменты с фиксированным доходом у вас были сделки и, ну, и первое что нужно понимать что мы живем и, несмотря на то, что мы пытались строить, ну, в свое время, да, Россия относилась к Советскому Союзу пыталась строить коммунизм, где а, а, как раз таки вопрос капитализма не рассматривался, да, то есть должна была быть всеобщая, должна была быть всеобщая кооперация, то есть, нужно было убрать такого посредника, как капиталист, то есть, Карл Маркс считал, что капиталист, он является буржуем, он живет там на горбу рабочего. Ну, в политэкономии транслировалось, да, то есть, когда строили коммунизм. Но, в принципе, социализм не выжил, и все равно мы сейчас живем в реалиях, мы сейчас живем интегрированные в мировую экономику, мировую экономику, основанную на кредите, мировую экономику, если мы говорим про строй, это все-таки капитализм. И здесь работают законы капитализма, да, то есть, есть эксп класс эксплуатирующих и есть класс эксплуатантов. Давайте остановимся на этом более подробно, поговорим опять-таки, что такое активы и капитал. Начнем, естественно, с капитала, чтобы было понимание, что же такое капитал. Здесь опять-таки я привожу портрет господина Маркса. Итак, все, что производится на обмен, является товаром в капитализме. Это первый постулат – политэкономии. И это аксиома, которую не нужно доказывать. То есть, что это значит? Еще раз, давайте расскажу, почему это важно. Потому что у нас получается некое такое отторжение, от, отторжение было... Учение вообще материалистической диалектики, учение Карла Маркса, после того, как распался Советский Союз, да, стала свободная экономика, то есть начали применять законы, но при этом, получается, подзабыли, потому что ну, у нас это был некий такой ну, перебор, что ли, с ее Его сували везде и всюду. Но при этом я могу вам точно сказать, что капитал, все мои учителя, все мои наставники в области фундаментального анализа, в области экономики, все однозначно в один голос заявляли о том, что Маркса нужно учить. И книжку нужно прочитать, потому что он очень понятным и доступным языком объясняет современную экономику, да? то есть как она устроена и как она функционирует. И вот первое, что нужно понимать, да? все, что производится для обмена, является товаром. До, наверное, 14-15 века Товар одновременно, ну то есть любой товар, он одновременно э, имеет две ценности. То есть первая ценность, это сама ценность как, как таковая, да, и есть потребительская ценность. То есть что значит э, одновременно просто ценность, да, но у него есть просто цена, грубо говоря, какая-то. И второе, есть потребительская ценность. То есть есть, вот когда я говорю про недвижимость, да, и люди говорят, соответственно, нет для меня, Максим, ты меня не переубедил, свои ролики там я тебе могу кучу комментариев написать на YouTube, да, вот ты говоришь, что недвижимость покупать не нужно. Почему? Потому что у недвижимости есть сама по себе ценность, да, то есть цена этой недвижимости. И есть потребительская ценность, то есть потребительские качества, потребительские характеристики, которые важны для конкретного покупателя. И поэтому получается, что когда человек производил, допустим, там а, ну, ткал, делал пальто, да, из шкуры делал себе какую-то одежду, делал сапоги, а, соответственно, добывал рыбу для того, чтобы самому пропитаться, прокормиться, прокормить свою семью. То есть это вот для него была ценность. Да? А, Потребительская ценность той же самой рыбы заключается в том, что можно рыбу поймать, которую можно съесть самому, и можно поймать столько рыбы, которую ты можешь еще и продать. Да? То есть потребительская ценность – это утолить голод. И поэтому каждый товар, он, соответственно, имеет в себе просто внутреннюю ценность, в первый момент, да? и имеет потребительскую ценность. И для капитализма, для капиталиста. Для человека, который занимается приумножением своего капитала, для него ключевой характеристикой является именно потребительская ценность. То есть готовность кого-то заплатить за этот товар. Понятно? Первый инсайт, который вы должны запомнить, да... Я, может быть, буду говорить немного медленнее, чем обычно, потому что все равно, ну, то есть это очень важно, да, то есть это именно та политэкономия, на которой базируется весь капитализм, друзья. Все деньги создаются по вот этим принципам, то есть вы сегодня поймете, как создаются деньги в капиталистической стране, в капиталистическом обществе, которые живут по законам капитализма и что является ценным для капиталиста. Для капиталиста является ценным товар или услуга, которую он продает, и именно потребительская ценность этого товара. Первое размышление по этому поводу да, проводил непосредственно Аристотелес, и как раз-таки вот он про это и говорил. То есть есть в Древней Греции, ну вообще в принципе до 14-15 века, из-за того, что производительность труда была достаточно низкая, то есть товар фактически на продажу не производился. Да, в большинстве своем все рабы, которые были, они были ориентированы на то, чтобы создать какую-то ценность для его владельца. Люди, ремесленники, свободные крестьяне, да, они производили, в принципе, опять-таки, стадо коров, выращивали определенные растения, оливковые деревья. Они не засаживали целые плантации оливковых деревьев для того, чтобы продать. Они, соответственно, это делали для того, чтобы удовлетворить собственную ценность. И вот как раз-таки потребительскую ценность он называл хрема, хрематистиком, хремачом. Вот именно так вот он и называл это, да, когда вы производите товар не для собственного потребления, а для того, чтобы продать его выше, то есть чтобы у вас его был избыток, потому что что вы в этом случае получаете? Получаете некий такой эквивалент, да, то есть вы можете получить денег свыше. Поэтому Вводилось такое понятие, да, то есть там провод... ну, философы отдельные говорили, что вот как определить эту ценность, да, то есть кто ее определяет. Допустим, есть одинаковые охотники, у этих охотников есть одинаковая способность к тому, чтобы, произвести, ну, чтобы добыть какое-то ценное животное. Но при этом, чтобы охотнику добыть оленя, ему на это нужно потратить один день. А другому охотнику, для того, чтобы добыть бобра какого-нибудь, да, ему для этого нужно 7 дней. И получается вопрос соизмеримости, соизмеримости внесенного труда, ценностного труда. Как его определить? Кто это будет определять? Как это непосредственно сделать? И здесь, соответственно, получается, что появилось денежное обращение. То есть появились денежные монеты, и в принципе политэкономия она основывается на том, что товары – это потребительские ценности, произведенные на обмен. То есть для того, чтобы обменивать, то есть сначала была простая форма обмена, да, а потом был введен определенный эквивалент, когда все признали, что окей, хорошо, мы признаем золото, что оно устраивает всех, да, и вот для нас золото является некой такой мерой стоимости, вложенного в товар, который произведен на обмен. Количество вложенного труда, абсолютное значение труда. Понятно это сейчас или непонятно, друзья? То есть товары, произведенные на обмен, это вот, они, у них характеризуются две характеристики. То есть товары, произведенные с потребительские ценности и для того, чтобы именно обменивать, а не самостоятельно потреблять. Опять, давайте, чтобы было понятно, вы выращиваете на приусаденном участке помидоры. И помидоры потребляете самостоятельно. Для вас это товаром не является. Помидоры, огурцы, которые вы вырастили на собственном участке, засолили, положили в погреб и их едите в течение дня, они фактически в создании прибавочной стоимости как такового не участвуют, потому что нет никакой прибавочной стоимости, потому что вы эти товары не обмениваете. Только то, что вы производите на обмен, то, что вы потом продадите, вы получите ценность, вы получите деньги. То есть вы продадите товар, в котором заложена ваша ценность, заложен ваш труд, который был потрачен на изготовление этого товара. Деньги – это универсальный товар, то есть все в определенный момент признали, что деньги – это некий универсальный товар, эквивалент всем остальным. То есть в деньгах мы можем измерить как раз-таки ту стоимость труда, которая была вложена в тот или иной продукт, в тот или иной товар, в ту или иную услугу. Почему так и получается, да, что до момента изобретения ткацкого станка ткачи жили хорошо, у них было очень много денег. Но из-за того, что, соответственно, при соизмеримой ценности стало тратиться мощь, ну, меньше времени, то есть вырос производительность труда да, за счет научно-технической революции появился станок, и за то же самое время, абсолютное количество материи, которое выходит из-под тка ткацкого станка, стало выходить больше, да, и количество ткачей, которые потеряли работу, их резко сократилось. Почему? Потому что они не смогли конкурировать, конкурировать на широком рынке с механизмами, с механическими вещами, где очень высокий рост производительности. Поэтому вот второй момент – это деньги. Первый товар, второе – деньги. Но и капитал, ребят, пришли к самому интересному, что же такое капитал. Капитал – это деньги, инвестированные с целью получения большего количества денег. Вот что такое капитал. Теперь перейдем непосредственно к тому, каким образом функционирует капитал, да, то есть каким образом создается, ну, почему капитал создает еще больше денег. Кто может понять, кто может объяснить? или у кого есть понимание, как это работает, как это устроено, как происходит сам механизм создания больших денег. Поставьте плюсы, да, и поставьте вопросики, кому это интересно, узнать, как же это функционирует в капиталистическом обществе, откуда капиталист создает эту прибавочную стоимость, откуда она непосредственно прибавочную ценность, откуда она непосредственно берется. Смотрите, друзья, опять не являюсь там пропагандистом как, как какой-либо конкретной литературы, просто вот эти вот картинки, признаюсь, они взяты с Литреса, то есть у меня есть купленная книга, да, и в электронном виде взял оттуда, можете взять сами, то есть как устроен капитал, капитализм, политэкономия в понимание Карла Маркса в картинках очень доступно и понятно объяснено. Может быть не так идеально, как это объясню я, но мне самое главное передать ключевые моменты. Поэтому и в принципе признавали Карла Маркса, что он додумался в конечном счете до того, как же создаются деньги, да, и объяснил это на пальцах простым людям. И не просто объяснил, да, а он смог заложить очень мощную теоретическую основу целому движению. Да, то есть под пролетариат, под концепцию социализма, коммунизма он заложил очень мощную, понятную комфортную историю, как устроен капитал, как он непосредственно функционирует и где же на самом деле наживаются капиталисты. Но опять, он это транслировал с позиции того, что это несправедливо и нечестно. И я сейчас это транслирую не с позиции того, что я разделяю концепции господина Маркса и Энгельса, товарищей Маркса и Энгельса. Речь не про это, речь про то, что все-таки история пока что страны, в которой мы живем. С, мировая экономика, в которой мы функционируем, она базируется на этих принципах, и мы или принимаем это, эти правила и живем по эти правилам, и соответственно, если мы хотим быть богатыми в конце концов, мы должны действовать как капиталисты, ну или, соответственно, продолжать борьбу за победу мирового коммунизма во всем мире, которая, ну, к сожалению, не получилась. Итак. А люди взаимодействуют с деньгами двумя основными способами работая по найму или на себя непосредственный производитель продает чтобы покупать ребят очень простая штука да вот как, как кто хочет понять капиталист он или нет поставьте восклицательный знак кто хочет понять вот вы вот я капиталист или нет очень простой тест я капиталист или нет или же я эксплуатируемый, да. То есть э, вот, вот смотрите, все делается очень просто. Вы отвечаете на вопрос, да? Вы продаете, чтобы покупать, или вы покупаете, чтобы продавать? Казалось бы, очень простая история, да? Очень простой вопрос. Если мы являемся работником по найму, кто мы в этом случае, капиталисты или нет? Мы продаем, чтобы купить, или мы покупаем, чтобы продать? Ребят, давайте про еще раз, кто работник по найму? Ответьте на вопрос. Вы продаете, чтобы покупать, или же покупаете, чтобы продать? Абсолютно правильно. То есть если вы являетесь наемником, по, ну, наемником по найму, работником по найму, если вы получаете заработную плату, абсолютно правильно было замечено, вы продаете свое собственное время. Вы продаете свое время, которое у вас покупает собственник этой компании. То есть собственник является капиталистом, вы являетесь эксплуатируемыми, да, то есть он у вас непосредственно покупает время. Поэтому это очень простой тест. Я думаю, сейчас вы в между собойных разговорах сможете очень круто говорить да, и объяснять, стать знаниями, что вы можете очень просто определить, является человек капиталистом или нет, ответив на очень простой вопрос, то есть, чтобы покупать, что вы делаете. А, и это очень важное отличие, да, то есть здесь уже упоминалось такое понятие, как товар, деньги, товары, наоборот, и вот как раз таки в этом и кроется создание прибавочной ценности. Деньги, используемые для производства денег, представляют собой самовозрастающую ценность или капитал. У меня был научный руководитель по экономической теории, да, когда я готовил вот диссертацию. И он очень часто повторял эту, эту вещь, да, я ему пытался, я тогда уже работал в тройке диалога инвестиционным консультанта, я понимал, что, скорее всего, он профессор, у него деньги есть, ДКП факультета, и у меня был такой свой личный интерес, да, я просто приходил к нему с позиции того, а давайте как вы купите какие-нибудь акции. И он очень много про вот это вот все говорил, но тогда на самом деле продавайте, не понимайте самой теории экономической. Но если вы этого понимаете, и именно с этого начинаете, именно с этих азов, для вас очень много Становится понятным. И для вас очень легко становится принять тот факт, что если вы хотите быть богатым, если вы хотите быть капиталистом, если вы хотите быть. Ну, знаете, вот эта вот история богатые богатеют, бедные беднеют. Это же оттуда же пошло. Почему богатые богатеют? Потому что у богатых есть капитал, да. И не просто есть капитал. А, ну, капитал не, не просто в понятии, что деньги равно капитал, да, а капитал в понятии политэкономии, экономической теории, то есть это не просто деньги сами по себе, а это деньги создающие еще больше денег. И когда у вас есть механизм такой, который позволяет создавать еще, деньги, создают еще больше денег, то в этом случае вы всегда будете богатыми. Самое главное не, не подвергаться тратам. Соответственно, формула капиталиста заключается в том, что он имеет деньги. На деньги покупает товар, чтобы продать за деньги. Ну, D с префиксом да, d1 ну, или d2, где D2 прибавочная ценность. Прибавочная ценность, которая создана для капиталиста. Форма прибавочной ценности всего лишь три. То есть, если вы собираетесь стать капиталистом, у вас должны быть первые деньги. И ваша прибыль, она будет заключаться в том, что, ну, то есть, в какой форме у вас создается прибавочная ценность, это прибыль, которую вы получаете, процент с капитала и рента. И поэтому вот эта вот история связана с тем, почему, ну, то есть, Здесь очень объяснимо становится формула. да, То есть, эту формулу, на самом деле, опять-таки, сказал Маркс, но почему-то приписывают ее Рокфеллером. Ребят, сложного ничего не придумали. Если вы хотите стать богатыми, если вы хотите разбогатеть, покупайте дешево, продавайте дорого. Это касается всего. Даже в игре, в которой вы присутствовали. Где создавались деньги? Как вы зарабатывали деньги? Покупайте дешево, продавайте дорого. Игра в капитал, создание капитала. Соответственно, если мы из вот этой вот сухой стоимости, прибавочной ценности, которую мы получили, вычитаем процент из капитала. Почему вычитаем? Потому что в большинстве своем у капиталиста не свой капитал бывает. Да? То есть он его где-то берет и он за него платит процент. Вычтем ренту. Почему мы вычитаем ренту? Потому что, опять-таки, он берет определенные природные ресурсы, у него производство находится на определенной земле, он эту землю или покупает, или эту землю снимает производственное помещение, да? То есть из вот этой вот прибавочной стоимости он, соответственно, вычитает проценты по капиталу, по кредиту, который он заплатил, он вычитает стоимость аренды объекта, где находится его производственный процесс, вычитает дивиденды. И у нас останутся новые деньги. Если количество этих денег, которые можно назвать D2, больше, чем начальное количество денег, то капитал накоплен. Вот, все достаточно просто. А кто сейчас, ребят, после вот этого всего, мы сейчас прошлись, как устроена экономическая машина? Мы прошлись потому, что является ключевым для капитализма, в принципе, да, что для, ключевым для капитализма являются товарные. Что является товаром? Товаром являются, соответственно, вещи, произведенные для обмена, которые имеют потребительскую ценность, за которые потребитель, то есть покупатель готов платить. Что формула образования капитала, если вы хотите быть капиталистом, то вы должны покупать, вы всегда должны покупать, чтобы продавать. Вопрос, как вы это делаете, да, то есть кто-то занимается спекуляциями просто, вот посмотрите, что произошло в принципе в России, да, в России произошло, если посмотреть, как у нас развивался капитализм, дикий капитализм, да, то есть фактически все создание капитала, оно превратилось в некую такую спекуляцию. И все, там, я не знаю, нувариши, предприниматели, бизнесмены 90-х, 2000-х годов, мало кто занимался созданием производства, Такового, да? Глубокого, широкого производства. То есть задача была простая. Найди дешево, продай дорого. А еще лучше сначала продай, а потом найди, где ты можешь купить дешевле, чем ты уже продал и на этом заработать. то есть вообще стартанешь без денег. Вот он, дикий капитализм, да, потому что, ну, я называю это спекуляциями, сегодня еще про это поговорим, но я также уже много про это говорил, мы сейчас говорим непосредственно, о как это идет в теории, да, в экономической теории и как это работает. Кому сейчас, после того, что я рассказал, теперь непонятно, как делаются деньги капиталистами. По-прежнему непонятно, поставьте минусы, кому понятно, поставьте десяточки. Ну, некая такая вот есть... Дешевле купить, дороже продать с прибылью горе не будешь знать. Соответственно, дороже купить, дешевле продать, придется лаптем да? Ну, То есть вот такие вот высказывания, которые очень-очень которые а, отражают вот этот вот дикий капитализм, он же опять-таки чем был обусловлен. Он был обусловлен тем, что в XIX веке он действительно был дикий, да, и получается, были, был очень сильный класс эксплуатантов, тех же самых капиталистов, которые завладели средствами производства, которые заплатели землей, на которой размещены предприятия, да, и были люди, которые на них работали. И задача была поднять, потому что там была жесточайшая несправедливость, вплоть до того, что, если заходить в историю того же самого Маркса, да, когда он жил в... В Русси там просто был введен закон, что крестьянам было запрещено в лесу собирать дрова и хворост для того, чтобы отапливать земли. Но для того, чтобы отапливать дома. И получается, до того, вот ну, противостояние дошло то есть, когда крестьяне задавали, почему мы всегда могли собирать наши ну, дрова для отапливания домов непосредственно мы это могли делать, а сейчас не можем. А капиталисты пришли и сказали, ну не капиталисты, а владельцы земли сказали, потому что это наша земля, потому что дрова находятся на нашей земле, наши пращуры за эти земли воевали, они сейчас являются нашей собственностью, поэтому вы нам будете за это платить. Ну и, соответственно, крестьяне на это им сказали, ну, если ваши прачеры это завоевали, то давайте мы с вами тоже будем воевать, чтобы эта земля стала нашей, и мы могли непосредственно это делать. И получается, почему произошло развитие капитализма, потому что все-таки, начиная с 20 века, я немного ухожу в историю, почему это все-таки получило, трансформировался сам капитализм, он привел, ну, перешел в более цивилизованную форму, и, во-вторых, то есть был, был Советский Союз, был Китай, была Корея, была Куба. Был целый ряд стран Латинской Америки, постоянно до сих пор идет война там, в Африке, да то есть получается, что э, капиталисты они начали тыкать, да то есть как некие такие страшилы. Вот хотите за занавесом, хотите репрессии, хотите тирании, тоталитаризма, вот вы получите, а так вы можете жить свободно. И поэтому капиталисты согласились делиться с людьми, да? ну, и поэтому сейчас установились определенные правила, в рамках которых и живет сейчас мир. Что все-таки людям нужно давать определенные деньги для того, чтобы… Но сами принципы капитализма, сами принципы создания капитала от этого никак не поменялись. Итак, друзья, это вот то, что хотелось рассказать про… Ну, сегодня рассказать про то, как, как устроена экономическая машина. То есть, давайте подведем небольшие итоги, что совокупность всех сделок продаж есть покупатели, есть продавцы, есть производство товара, который обладает потребительскими качествами, за которые покупатели готовы платить, есть деньги, которые платятся за товар, есть затраты, капиталиста на то, чтобы купить непосредственно товар и для того, чтобы его за, за деньги да, этот товар перепродать по более высокой цене, вычесть из этой цены, которую он получил, валовую прибыль, соответственно, общие затраты на ренту, на стоимость капитала, на оплату ресурсов и получится капитал, самовозрастающая стоимость, если остается на реинвестирование, чтобы это продолжить как процесс, то есть ты запускаешь механизм создание постоянной стоимости, да, самого, самовоспроизводящейся стоимости, и поэтому постоянно зарабатывать. То есть вот, вот, вот он капитализм на, на простых, на пальцах одной руки, который я вам постарался объяснить. И следующее, о чем хотелось поговорить, опять-таки, если вы там присутствовали на бесплатных вебинарах по поводу миллион долларов за 15 лет, системам, как это работает, но вы сейчас ничего не услышите пробегут здесь достаточно быстро, то есть процесс размещения капитала вот этих вот денежных средств, ну, про которые я и говорил, он, соответственно, может быть различным. То есть могут быть спекуляции, это просто найди, где дешевле, найди, кто согласится у тебя купить дороже, купи-продай. Найди деньги, чтобы купить, да, челноки ездили в Турцию, находили, соответственно, в Турции покупали дешевле, в России продавали в два раза больше, соответственно, становились капиталистами, и это можно было делать бесконечно, пока они стали конкурировать друг с другом. И есть некий инвестиционный процесс серьезный процесс да? то есть, когда мы говорим о уже крупных предприятиях о добыче полезных ископаемых когда мы говорим об авиационных перевозках то есть мы говорим о целых направлениях сферах жизни да? то есть отраслях экономики и здесь получается это занимает уже более серьезную форму то есть здесь ресурсов одного человека бывает уже недостаточно Я еще мы еще поговорим про то как это зарождалось но сначала хотелось бы все таки поговорить про активы и про инвестирование да? то есть что же это такое. Итак, соответственно, активы, то есть за деньги вы можете покупать актив, и актив на самом деле будет для вас создавать эту прибавочную стоимость, прибавочную ценность да, в форме прибыли, которую вы непосредственно получаете. И здесь я приводил эти истории, да да рассказывал достаточно много, опять-таки просто повторюсь, чтобы это уже выстраивалось в систему, да, в определенную систему в голове, которую вы получаете. Здесь, соответственно, активы бывают трех видов. Здесь я придерживаюсь градации Уоррена Баффта, потому что она самое комфортное, потому что опять позволяет получить систему себе в голове. То есть, когда у меня есть деньги, то есть, фактически, если у меня есть деньги на инвестиции, причем без разницы какие-то деньги, то ли я потратил меньше, чем заработал, даже если я еще не… Ну, не являюсь капиталистом как таковым, но я нашел денежку какую-то в руке, да, которую я могу направить для создания самовозобновляющейся стоимости, да? то есть я хочу стать капиталистом. В этом случае, как, каким образом я могу поступить? Да? Опять если мы говорим про прибыль, про проценты, да, то есть мы можем направить данные деньги, данный капитал мы можем направить в инструменты денежного рынка. Инструменты денежного рынка по сути судный капитал. То есть, в принципе, в этом как бы и базируется. То есть капиталисту для создания капитала всегда не хватает денег. То есть, сколько я не общался с бизнесменами, с предпринимателями, им постоянно денег не хватает. То им оборотный капитал нужен, то им кредит нужен, да, то есть у них есть определенные проекты, расчетная рентабельность, и, соответственно, им денег постоянно не нужен. Вы можете, соответственно, первый способ стать капиталистом вы можете давать деньги другим капиталистам, получать определенную ренту. Или вы можете сдавать свои земельные участки, промышленные помещения, коммерческую недвижимость, вы можете сдавать деньги. Да. То есть таковыми активами являются инструменты денежного рынка. Вы их можете, то есть каким образом делать? То есть, разместили деньги на депозите, в принципе вы банку, да, банку-капиталисту, собственнику банка, вы дали деньги, банк привлек пассив, то есть банк должен вам вернуть деньги, вы по сути кредитуете банк на его предпринимательскую деятельность, чтобы он выдавал следующие кредиты, да? то есть вы даете ему судный капитал. Вы купили облигацию, да? то есть коммерческая организация, для своей деятельности привлекает финансирование не через банк, а посредством выпуска облигаций. Вы являетесь держателем данной облигации, то есть вы прокредитовали банк, в который вам точно заранее определили, да, какую сумму у вас берут, под какой процент берут, когда вернут, условия возврата. На условиях возвратности, платности, срочности. То есть все инструменты, которые удовлетворяют данным критериям, то есть я уже рассказывал, это инструменты денежного рынка, Соответственно, первый способ это именно таким образом быть капиталистом. Но здесь есть определенное но. То есть, чем, чем характеризуются? Да? Чем характеризуются данные инструменты? Они характеризуются тем, что все-таки есть еще такие факторы, которые будем завтра обсуждать. Есть еще инфляция. Есть, есть инфляция. Инфляция, соответственно, съедает прибыль. Банкам, который выдает кредит, съедает вашу прибыль непосредственно. И получается, что при растущей инфляции происходит рост процентных ставок. Как это непосредственно работает, да? то есть почему у них доходность инструментов денежного рынка всегда ниже реальной инфляции? Потому что получается инфляция всегда растет быстрее, а причиной тому, что инфляция растет быстрее, заключаются ну, в большинстве своем, заключается за, за счет того, что экономика основана на кредите. То есть, если у вас э, низкие процентные ставки в стране, если у вас дешевый доступный кредит, то в этом случае у вас очень много идет потребления. Но я тоже задаю часто вопросы. Да, давайте вот представим, что здесь присутствующим людям, всем, кто присутствует, да, выдадут сейчас кредитную карточку лимитом 5 миллионов рублей и ставкой по кредиту 3% в рублях. Что произойдет? И в России всем каждому выдадут по 5 миллионов рублей кредитную карточку с составкой 3%. Все кинутся покупать. Кто будет покупать машины, кто будет покупать квартиры, кто будет... Ну, то есть у нас увеличится потребление реального товара, товарной массы, обладающей ценностными характеристиками. Ее будет недостаточно для того, чтобы удовлетворить общий спрос. но желающих купить много. Мы помним, да, что продавцу ему без разницы, какими деньгами с ним рассчитались, кредитными или заработанными. Что в этом случае произойдет? Все резко захотят купить, ну, условно, я говорю, макбуки, да, потому что для кого-то это всегда какая-то там цель или мечта, ну, в большинстве своем, для студентов, к примеру. Произойдет резкий спрос на макбуке, который не сможет резко удовлетворить. Цена на макбуке вырастет, потому что спрос вырос, а количество товара недостаточно. И вот это вот называется потребительская инфляция. Да? То есть потребительская активность высокая, у людей денег достаточно, тем более это кредитные деньги, и в этом случае начинает разгоняться инфляция. Цены на товары начинают расти. Цены на товары начинают расти, инфляция увеличивается. И что здесь банк начинает? Банк начинает чесать репутацию. Я выдаю людям кредиты, а инфляция растет, а я выдаю ипотеку на 30 лет, а инфляция достаточно высокая. То есть, если я и дальше буду выдавать ипотеку под 8% или под 12% при растущей инфляции, я буду в минусе, а повыси ка я ставочки, и происходит рост процентных ставок. Поэтому, просто к чему я это говорю, да, я хочу, чтобы у вас опять-таки было понимание, за счет чего происходит движение экономики, да, инфляции и инструменты денежного рынка, их можно использовать в качестве, ну, то есть вы можете быть капиталистом, инвестируя свои деньги в инструменты денежного рынка, но здесь есть оговорка, инструменты денежного рынка по доходности всегда ниже инфляции в любой стране мира. И поэтому можно ли использовать, создают они дополнительную стоимость? Да, создают. Вложил миллион на депозит под 10%, через год получил миллион сто, денег стало больше, больше, у тебя дополнительные затраты какие-то на это есть? Нет, никаких дополнительных затрат нету В этом случае получается, ты удовлетворяешь критериям капиталиста? Да, удовлетворяю. Но если у тебя инфляция составляет до 11%, то в этом случае ты снижаешь покупательскую способность. То есть денег стало больше, но сами деньги обесценились. И поэтому на, <coughs> накапливать деньги капиталисту исключительно в инструментах денежного рынка – это просто невыгодно. Да? Потому что получается, что вы удовлетворяете критериям капитализма, денег у вас становится больше. Но если мы еще и хотим сохранить покупательскую способность денег, то эта задача, эта функция не выполняется. И поэтому, когда мы используем данные инструменты, они могут использоваться в принципе для каких-то среднесрочных покупок, существенных среднесрочных покупок, обновления автомобиля, обновления средств производства в бизнесе, ремонт в производственном помещении какой нибудь да, То есть капиталист может эти инструменты использовать, но опять-таки для того, чтобы делать какую-то существенную покупку на сроке до 3-5 лет. Потому что на этом промежутке времени инфляция еще не приведет к неким критическим последствиям. Да? То есть в, внос инфляции в обесценивание ваших активов будет достаточно низким. И поэтому можно использовать. Плюс опять-таки мы не забываем про финансовую безопасность в, в рамках вообще в принципе финансового планирования. И данные инструменты также используются для обеспечения подушки финансовой безопасности второй класс активов опять-таки градация идет по, по ворону и Баффету. применяем это соответственно к политэкономии экономической теории то есть ну по сути это спекуляции да? то есть здесь если мы говорим про такие активы как луковицы тюльпанов они характеризуются тем что у них нет они не создают стоимости. Они не создают самовозрастающей стоимости. То есть, такие классы активов, они присутствуют. Различного рода хайпа, криптовалюты, финансовые пирамиды, да, когда выплата идет за счет новых вкладчиков. То есть, когда не создается ценности. Как для капиталиста, для вас ценность не создается. То есть, весь ваш заработок, он возможен исключительно за счет дисбаланса цены и предложения. То есть, есть очень сильный спрос и отсутствует предложение. Ну, то есть, продавать никто не хочет, такая корова нужна самому, а желающих купить, у тебя цена, естественно, закономерно растет. Когда это прекратится, никто не знает. И я уже неоднократно про это говорил, и говорю, и буду говорить. И повторять, наверное, на каждом вебинаре, да, на каждом семинаре про то, что существует три класса активов, ни в коем случае не связывайтесь с луковицей тюльпанами, да, потому что очень много дилетантов, очень много раздувается обычно в этом случае пузырей, бывает отрыв. Про золото говорили, то есть, в принципе, Ворон Баффет читает золото тоже луковицы тюльпан. То есть, смотрите. Данная система, да, если мы понимаем, что активы должны создавать нам прибавочную стоимость, ценность, да, то есть каждый раз, когда к вам приходят, как к капиталисту, ну, то есть если вы находитесь здесь, если вы хотите знать, как размещать капитал, значит предполагается, что у вас капитал есть. Когда у вас есть капитал, вот кто замечал, появляются какие-то лишние деньги, 13-ю зарплату дали, да, бонус получил, не знаю, ну, какие-то деньги пришли. Да, вот постоянно, ну, ты никому об этом не сообщаешь, но вот именно в этот момент находится кто-то, кому эти деньги нужны гораздо больше, чем тебе. Поставьте пятерочки, что кто с этим сталкивался. Да? То есть вот приходят какие-то данные, неожиданные деньги. Никто, в принципе, об этом не знает. Но постоянно вот происходит такая история, что срочно появляется некто, кто-то, кому это, эти деньги нужны гораздо больше, чем тебе, и ты понимаешь, что ну да, вроде бы они тебе не так нужны, вот прям так рассказывать, что готов просто отдать. Вот когда у вас это возникает, друзья, если вы все-таки хотите быть капиталистами, подумайте очень хорошо, на что человек берет, то есть, что вы как капиталист получаете. Создается ли вам какая-то самовозрастающая стоимость в этом случае или нет. Дай в долг до зарплаты, Мне на что хлеб сходить купить, еще что-то, еще что-то. Да? То есть вот Каждый раз, когда приходят вот эти вот желающие взять у вас деньги, вы должны смотреть на них с позиции капиталиста, то есть фактически вы должны на них покупать, чтобы продать. То есть, когда вы отдаете в этом случае деньги, что вы покупаете? Хорошее расположение, спасибо. И ведь вы даже в большинстве своем сами прекрасно понимаете и осознаете, что деньги могут даже не вернуться. И даже когда вы отдаете, вы их отдаете с таким посылом, блин, ну они мне как бы меньше нужны, чем тебе, тебе нужнее. Но обычно это с какими-то друзьями, ребятами, да, с которыми хорошие отношения, в итоге что получается? Что ты покупаешь? Ты покупаешь то, что у тебя не будет дружбы. Или, может быть, наоборот, ты человеку помогаешь, да, покупаешь средства производства, участвуешь в его проекте, вы создаете что-то большое ценное. Я не говорю, что не нужно помогать. Я, я просто говорю, чтобы вы с позиции капиталиста, когда вы становитесь капиталистом, капиталист покупает, чтобы продать, а не продает, чтобы купить. Когда у вас есть деньги, вы уже являетесь капиталистом, потому что вы владеете деньгами. Когда вы их отдаете, смотрите просто с позиции, что вы покупаете, что вы продаете. И пусть это будет самое главное не с позиции, что вы покупаете луковицу тюльпанов. Да? То есть вы понимаете, что есть какой-то ажиотаж. Как это опять-таки самый большой последний пример был. Это 17 год с криптовалютой. Когда люди покупали чтобы продать. То есть все покупали биткоин по 18-20 по тысяч долларов, чтобы продать по 100. Но основная толпа уже, как бы, основные люди уже, в принципе, заработали, кто бежал, бежал впереди планеты всей. Поэтому вот... А я вот это вот рекомендую, да, и воздерживаться от луковиц тюльпанов. То есть, как только вы проявили, увидели эту характеристику, много дилетантов, никто ничего не понимает. да, Что-то просто вот очень много выросло. И вот вам предлагают во всем этом участвовать. Вы сдержитесь от этого. да, Пусть это будут хотя бы инструменты денежного рынка. Это будет более надежно. Но в конечном счете имеет смысл все-таки развивать инвесторское мышление. да, И здесь мы говорим о том, что нужно покупать коммерческих коров. Коммерческие коровы это по сути классические бизнесы самовозрастающая стоимость ну то есть если у вас есть хотя бы одна корова дойная корова которая отелилась и дает молоко вы получаете самовозрастающую стоимость что это значит это значит что вам эта корова даст столько молока она во первых ребят давайте посмотрим про капитализм да? она соответственно вам дает два типа товара которые обладают двумя характеристиками. Ценностью, как таковое, молоко, которое вы можете выпить самостоятельно, накормить себя, накормить свою семью. а может дать этого молока больше, да, в которой есть вот эта ценность, которую вы можете продать на рынке, из которого вы можете сделать масло, творог, молоко. И в этом случае на эти деньги, которые вы выручили, или Купить что-то себе, другие характеристики, ценностные товары, которые для вас являются важными. Или вы можете купить еще одну корову. Или эта корова может отделиться и дать вам еще одного теленка. Да? И получается идет самовозрастающая стоимость, которая разрастается до определенного стада коров. То есть, если вот идти следовать такому принципу, да, принципам, изложенному Воррену баффу который говорит, ребят, я не знаю, что через 100 лет, мер... что будет мерой стоимости». Но Даже через 100 лет человек будет готов обменять 15-20 минут своего труда, который он вкладывает, который он, то есть он свой труд, свою ценность вкладывает в производство товара или услуги, капиталист покупает его время, он получает деньги и эти деньги он отдает вам капиталисту, которому вы продаете гамбургер. Или продаете бутылку Coca-Cola, самую возрастающую стоимость. Да, вы у него постоянно это забираете. И вы становитесь капиталистом, удовлетворяя его ценностные характеристики, конечно же, и его потребности. И поэтому, получается, в этом случае вы будете капиталистом. То есть нужно иметь просто определенное стадо коров, которые будут в дальнейшем самовозрастаться. Преимущество таких активов, как коммерческие коровы, опять-таки, во-первых, они создают прибавочную стоимость в форме молока регулярно. А плюс обладает инфляционной составляющей, да, то есть и Маркс, он там про инфляцию особо не рассматривал, не говорил, как бы эти моменты в более поздних трудах рассматривал, но при этом нужно понимать, что инфляция, она есть, и инфляция всегда будет в экономике, основанной на кредите, и в этом случае нам нужно закрывать эти, эти риски. И лучшим способом закрытия этих рисков, опять-таки, является покупка коммерческих коров конкретных предприятий, создающих прибавочную стоимость в форме прибыли, дивидендов, которые вы получаете как, как акционеры. Сдача квартиры в аренду является коровой. А, но опять нужно смотреть, да, ну ну, еще раз, инфляционная составляющая обладает, обладает, молоко дает, дает. да. Просто смотрите, у вас как капиталиста, как у человека, который обладает капиталом, самое ценное, что есть в капиталистическом обществе, да, самое ценное, что есть, это деньги. В капиталистическом обществе самое ценное, что может быть, являются деньги. Почему они являются сам, самыми ценными, потому что деньги создают деньги. И в этом случае нужно ответить на вопрос, а каков ваш финансовый КПД. То есть, вы можете купить квартиру за 20 миллионов и сдать ее за 30 тысяч рублей. Будет ли это коммерческая корова? Ну, наверное, будет. Опять-таки вопрос. У вас есть альтернатива. Вы можете купить, допустим, акцию Сургут нефтегаз привилегированный и дивидендную доходность 17-18% по итогам 2018 года. И здесь вы уже как капиталист, соответственно, вы начинаете выбирать. Возможность, какую корову купить, у вас достаточно большая. Можно купить недвижимость? Можно. Если в ней инфляционная составляющая долгосрочная, наверное, есть. Но также в ней есть и баланс спроса и предложения. И здесь нужно понимать, какое количество покупателей и какое количество продавцов. И самое главное, спрогнозировать, а что же нам ждать в будущем. Будет ли число покупателей увеличиваться? А за счет чего число покупателей на квартиры в будущем может увеличиться, что приведет к росту цены квартиры? А скорее всего будет расти экономика, а от чего может расти экономика? У нас кредиты становятся доступными, у нас зарплаты периодически растут, цена на нефть в России выросла, что у нас снова начали зарплаты повышаться по 20-30% в год. Да нет, покупательская способность активность населения снижается, располагаемые доходы уменьшаются, налоговая нагрузка увеличивается, цены бензина растут, да, то есть акциз повышается. Все это закладывается, закладывается в конечную стоимость каждого продукта. Плюс, у нас есть вероятность того, что рубль ослабеет и импортные товары будут стоить дороже. А зарплата, у кого зарплата за последние 14 года выросла хотя бы на 30%. Поставьте плюсики. Есть такие? Поставьте минусы, у кого не выросли. На самом деле, я не знаю, кто здесь присутствует, сейчас посмотрим, но при этом нужно понимать, что в принципе доходы, располагаемые доходы, которые можно потратить, у нас с 2014 -го года на протяжении 5 лет не увеличивается. И тогда, когда мы говорим про недвижимость, является ли коммерческой коровой? Наверное, да. Если у меня, как у капиталиста, лучшая альтернатива? Ну, я на себе отвечаю на вопрос. Что... Я приводил пример там сургутнефтегазом, с отдельными историями. И поэтому однозначно нужно констатировать, что когда вы являетесь капиталистом, у вас есть свобода выбора. Свобода выбора в том, какой актив купить. И здесь нужно разбираться. И на самом деле, одно дело, то есть, когда недвижимость стоит, вы привязаны к определенному классу, и очень дорогая корова достаточно, да? то есть, порог входа в недвижимость в России, но ну, он достаточно высокий. Если мы говорим о покупке акций, чтобы стать акционером Сбербанка, нужно 2300 рублей. Чтобы стать акционером Газпрома, нужно тоже там 2100 рублей. Чтобы стать акционером ФСК ЕС, нужно 1700 рублей. То есть, порог входа для покупки, то есть, вы должны еще соотносить, каким размером капитала вы, в принципе, оперируете. У нас же как получается? У нас же люди покупают недвижимость в ипотеку, а потом сдают ее в аренду. И еще доплачивают за ипотеку банку, да, ну то есть это вообще никак не, извините меня, это никак не широкому кругу, да. То есть если вот вы только начинаете путь, вы только начинаете познавать азы. Конечно же, в этом случае как бы страшно да, страшно пойти в реальную жизнь и как выбрать активы. Поэтому ну вот, давайте немножко на этом остановимся, да, тормознем то, о чем хотелось сказать и транслировать, что существует. Соответственно, для капиталиста существует три возможности участия в приумножении капитала, да, самовозрастающей стоимости. Он может покупать инструменты денежного рынка. В этом случае у него единственный минус, он инфляцию не перекрывает и, в принципе, не совсем эффективным капиталистом является. А он может покупать луковицы тюльпанов, участвуя в различного рода хайпов, в финансовых пирамидах и надеяться, что он будет не последним, от кого закроется толпа. И третий вариант, наиболее комфортный, способ, комфортный удобный, это покупка коммерческих коров. И еще очень важный момент, друзья, на который мало кто обращает внимание. Если мы говорим о том, что я уже сказал, упомянул цифры, которые требуются для того, чтобы стать капиталистом, купив акции Газпрома или Сбербанка, ну то есть это порядка 2-3 тысяч рублей на каждую компанию, имея ну, 2007-2070 рублей, вы можете купить 100 акций Газпрома. То есть вы становитесь капиталистом, который владеет одной из самых крупных в мире газовых компаний, которые принадлежат абсолютные, ну, в абсолюте самые большие мировые доказанные, разведанные запасы газа. Вы будете получать дивиденды, прибыль. На вас будет работать более 200 тысяч сотрудников, которые работают в «Газпроме». То есть вы становитесь капиталистом, которые покупают, чтобы продать. Вы покупаете время этих людей. Вы покупаете... Да, может быть, это неэффективная компания, не самый лучший пример. Но, тем не менее, сама концепция, которая закладывается, да, то есть само понятие акционерного капитала, что у вас достаточно небольшой порог для того, чтобы покупать. Самое главное, что нужно покупать капиталисту, это покупать ресурсы и время других людей. Если вы сможете покупать время других людей, которые будут создавать товар с прибавочной стоимостью, самовозрастающей стоимостью, вы становитесь капиталистом. И здесь важно две вещи. Сколько требуется потратить денег на, того, на то, чтобы этот актив купить? Но опять-таки, недвижимость – это минимум в среднем по России миллион. И попробую еще найти, что это за объект недвижимости будет миллион. В то же время за миллион рублей вы можете купить... Но вы можете половину акций, входящих в структуру индекса РТС или индекса МВВ, в принципе, купить. Этого будет достаточно всего по чуть-чуть. И тогда вы становитесь капиталистами. И все равно это сделка купли-продажи. И мы вот как раз будем про это говорить, какие стратегии есть в покупке акций, в покупке активов. Об этом будем говорить чуть-чуть попозже, скорее даже не попозже, а завтра. Потому что сейчас хотелось бы продолжить про инфраструктуру. Ребят, пожалуйста, вот сейчас э, дайте обратную связь по поводу вот этих вот вещей, потому что ну, важно, чтобы это дошло, то есть они на первый взгляд да, могут сказ... Может показаться «Максим, льешь воду, масло масляное», Об одном и... но при этом как меняется само по себе глубинное восприятие того, что мы каждый из вас делаем. День ото дня, петелька за петелькой, да, то есть что мы делаем, что мы продаем, являемся ли мы капиталистами, что такое экономика. Экономика это сложно, Трамп там что то ЦБ повысил процентную ставку, доллар вырос. Наше потребление, наша ценность, наше желание потреблять и возможность потреблять управляет всей экономикой. И так устроена экономическая машина. Завтра еще будем говорить про инфляцию, завтра будем говорить про процентные ставки, как происходит управление. А, опять же, посмотрите сегодня еще в заключение, как устроена экономическая машина, да, чтобы было больше понимания про капитал. Также посмотрите. Но здесь все очень просто и очень доходчиво. Да? И здесь вопросов, что делать дальше, вообще не стоит. И страха нет. Вот у кого сейчас стало точно меньше страха, связанного с тем, что, блин, ну вот в игре одно дело, а вот реально деньги не смогу вкладывать. Вот после того, что я сказал, насколько комфортно или некомфортно сейчас покупать коммерческие коровы. Я смотрю, ребят, просто сейчас на обратную связь, если не вкладывать последний, смотрите. Когда люди говорят, не страшно, если не вкладывать последние, я поэтому говорю, что нужно вкладывать регулярно небольшие суммы, но начать это немедленно, начать прямо сейчас. Чтобы получить урожай, нужно посадить семечко. И люди, которые говорят, я боюсь сажать, потому что я не знаю, что это за семечко, куда его сажать, как сажать, какое количество воды налить, и просто не буду это делать, пока, пока это еще не сделаю в тестовом режиме с каким-нибудь тамогочим я этого не сделаю. Ты будешь делать, ты будешь тестировать, да, но опять-таки, если ты хочешь стать капиталистом, ты должен покупать время других людей. Способ покупки времени других людей – Заключается в том, что ты покупаешь акции компании, в которых работает большое количество людей, которые создают прибавочную стоимость. Если следовать советам БАФ, то покупай те компании, которые близки к твоей отрасли, то есть где ты работаешь. То есть если ты работаешь в IT-индустрии, не надо покупать акции банковские или нефтяные. Если ты работаешь где-нибудь в нефтянке, то покупай акции нефтяные мировые лидеры, у тебя есть возможность все это сделать, это не так уж и сложно. Покупай то, что ты понимаешь, или товар, или услугу компа... или акции тех компаний, товар или услугу, которая тебе понятна, ты ее понимаешь, она тебе нравится, ты, ты, ты испытываешь восторг. Нравится ездить на BMW, покупай акции компании BMW. Нравится летать аэрофлотом по сравнению с другими авиакомпаниями. Ну, не самый хороший пример в свете падения сухой суперджет. Но, тем не менее, да, нравится Аэрофлот, сервис, как ты там летишь, комфорт, какая там продукты питания, как тебя обслуживают, какой личный состав борт проводников, покупая акции компании Аэрофлот. И вот это вот тоже такая достаточно комфортная история. Завтра будем как раз говорить по стратегии покупки. Ну, а сейчас хочется развеять некие. Ну, кто хочет узнать, как устроена инфраструктура? То есть, как устроена инфраструктура, как когда появились биржи, для чего появились, зачем появились, как это все происходит и насколько это все сложно и не сложно, и каков риск потери, то, что у вас деньги с брокерского счета украдут или там акции куда-то денутся, какие-то мошенники, ну там есть же в банках, да, с карточек деньги тырят, вот я сейчас буду инвестировать на фондовом рынке, взломают мой компьютер и все акции, которые я покупаю, они куда-то уйдут, все мои коммерческие коровы перейдут каким-нибудь злоумышленником, да, вот у кого такие вопросы возникают и э, требуется ответить на эти вопросы, раскрыть ответ. Давайте про инфраструктуру, отлично, вижу, есть идет обратная связь, а многих это останавливает, то есть вообще на самом деле, что э, хочется сказать про инфраструктуру, то есть биржа, первые биржи, организованные площадки на которых совершали сделки были организованы в Нидерландах откуда в принципе вообще пошли биржи изначально биржи были товарные да то есть на них продавался товар который удовлетворяет определенным характеристикам и на них продавались товары. Постепенно на бирже, товарные биржи начали выходить с развитием акционерного капитала. Откуда начал развиваться акционерный капитал? То есть, началась научно-техническая революция развиваться, да, то есть, началась эпоха географических открытий, то есть можно было очень серьезно рискнуть, но и достаточно хорошо заработать. То есть, и риски были высокие, и можно было много заработать. Чтобы организовать какую-либо экспедицию, одному человеку сформировать целый флот кораблей было достаточно сложно. Изначально, если говорить, откуда в принципе пошло, то есть, опять-таки, были про Родителями таких акционерных обществ это а, а, профессиональные гильдии, гильдии ткачей, гильдии еще там кого-то, да. А, Остынская компания организовалась, то есть вокруг каких-то ремесел это образовывались гильдии. Потом гильдии трансформировались в акционерное общество. Что из себя представляли акционерные общества? Чтобы минимизировать конкретный риск конкретного человека, да, заниматься каким-то рисковым проектом дорогостоящим, люди складчины делали. Да? То есть, давайте вот то, что сейчас набирает популярность, каршеринг, совместное владение. То есть, чтобы минимизировать риски каждого отдельного взятого человека, начали создаваться акционерные общества, которые выросли из гильдии. Что получили основные преимущества? Минимизация конкретного риска, возможность сбора большого капитала под проект, а сами стройки достаточно крупные, то есть построить металлургический компакт, пос, комбинат, построить плавильную какую-нибудь, построить железную дорогу, построить флот, транспортную компанию, да, то есть ресурсов одного человека было для этого недостаточно, а если и было люди, которые такими финансовыми ресурсами обладали, то сами проекты были настолько рисковые, что люди не готовы были, направлять сто собственного капитала на один рисковый проект и поэтому начали создаваться акционерные общества да то есть э, э, бум когда это уже стало носить массовый характер вот э, создается акционерный капитал эти как их капиталисты да капиталисты внесли деньги в уставный капитал общества создали общество купили корабли да эти корабли отправили в Ост Индию, там 10 кораблей отправили, 5 кораблей вернулись, заработали непосредственно. И возникла необходимость, так называемого вторичного рынка, да, вторичного рынка акций, то есть акция удостоверяет право собственности, что тебе в этой компании принадлежит какая-то определенная доля. И ты этой долей обладаешь, и, соответственно, если эта компания заработала прибыль, как определить, сколько причитается мне? Очень просто, согласно доле, которой ты в этой компании участвуешь, тут все понятно. Но Требовалось, соответственно, организовать вторичный рынок. Да? То есть было, возникали ситуации, когда человеку, допустим, нужно свои акции продать. По идее, у него изначально покупали другие учредители. Но другие учредители говорят, не время, да, денег нет, купить не могу, где человек может продать эти акции. То есть есть первичный рынок, первичное размещение, да, когда формируется акционерное общество. И есть вторичный рынок. Вторичный рынок, соответственно, когда человек хочет продать свою собственную акцию, такому-либо другому человеку, не являющимся в текущий момент акционером. И для этого нужны были как раз таки организаторы торгов организованы. то есть почему возникла необходимость в том, чтобы… ну то есть нужен был посредник, посредник который мог бы гарантировать следующее. То есть, я покупаю там, у Вани Иванова 10 акций, я хочу быть уверен, что Ваня Вани 10 акций точно принадлежит, и он является собственником, и он до меня никому эти акции не продал, потому что он мог их продать уже, и как я мог проверить то, что они являются именно его и ему принадлежат, что он не мошенник после того, как я ему отдам акции. Ване Иванову было очень важно понимать, что да, он является добросовестным владеем. Он передает мне в право собственности акции, и он хочет быть уверенным, что я, соответственно, с ним расплачусь, если я дал ему расписку или какой-либо чек на предъявителя за то, что я у него покупаю эти акции. То есть, соответственно, нужны были какие-то профессиональные посредники, которые бы гарантировали тот факт, что продавцу принадлежит акция, или товар, который торгуется на бирже. А у покупателя действительно достаточно денег для того, чтобы расплатиться по этому обязательству. Поэтому, когда создавалась эта инфраструктура, по мере расширения количества акций, по мере расширения количества мошеннических действий, да, то есть потребовался вот такой вот профессиональный посредник. Соответственно, он учитывал деньги, он учитывал ценные бумаги, а внутри биржи происходили осуществление расчетов и перехода права собственности, ну и, соответственно, гарантии исполнения обязательств контрагентами, да, что продавец продаст перед, ну, передаст бумаги, а покупатель передаст деньги. Поэтому вот эта профессиональная площадка стали называться биржами. Сейчас, в настоящий момент, все это проходит в электронной форме, все это посредством электронного учета, передаточных распоряжений, в принципе, вот для чего необходимы биржи, да, то есть защищают интересы инвесторов. Это понятно? Но тут, соответственно, принцип гаранта, да, то есть, когда есть некий посредник, которому доверяет и покупатель, и продавец, и не просто доверяет, а чтобы это действительно соблюсти, этот гарант говорит, слушай, Иван Иванов, давай, поставь ко, ко, ко мне на счет 10 акций, чтобы они на моем счете депо находились, а ты, Максим, соответственно, если собираешься купить, ты должен депонировать на моем счете а, деньги, достаточно для того, чтобы расплатиться. И после этого он говорит, да, Максим, право собственности, ну то есть акции у меня на счете, я гарантирую, что акции документарные лежат у меня в сейфе, вот моя роспись." А тебе, Иван, вот моя роспись, что я тебе гарантирую, что у Максима действительно он передал мне деньги. И деньги за эти акции тоже лежат у меня в сейфе. Сделка заключается, и я, соответственно, рассчитываюсь. Так, сейчас переходим к таким сложным картинкам, да, то есть мне нужно обрисовать непосредственно инфраструктуру, как она устроена и как она работает. А, итак, каким образом происходит инфраструктура? Постараюсь объяснить на пальцах, чтобы вообще никого не было сомнений, что называется. Смотрю сейчас сам на слайд, да, и думаю, что люди испугались, увидев этот слайд. Кто испугался, поставьте плюсы, кому не страшно, поставьте минусы, ребят. Давайте проще объясню. Вот смотрите, создается акционерное общество. Допустим, была приватизация, и Газпром сделал первичное размещение своих акций. Сказал, ребят, у меня акция будет столько-то. Все, кто имеет ваучеры, да, на каждый свой ваучер получат определенное количество ценных бумаг. И, соответственно была возможность у каждого из нас, в принципе, свои ваучеры вложить в акции Газпрома, ну, Газпром, опять же, наверное, не лучший пример в этом случае, потому что по закрытым аукционам размещался, ну, допустим, акции Сбербанка, все, кто работал в Сбербанке, когда получили ваучер, у них была возможность там получить свои акции Сбербанка, так, давайте возьмем Сбербанк, вот у нас получается, что создали акционерное общество, распределили акции, и нужно знать, Кому как надлежит, то есть выпускают определенное количество акций на размер уставного капитала. Размер уставного капитала делят на количество акций, получаем так называемую номинальную стоимость одной акции. То есть когда создавалось акционерное общество, какова была номинальная стоимость одной ценной бумаги, одной акции, которой владеет человек. Я сейчас не буду заходить в типы акций, какие бывают. Акция, то есть удостоверяет право собственности в акционерном капитале. В зависимости от того, сколько акций мне принадлежит, определенный процент уставного капитала, я являюсь капиталистом, да, я являюсь собственником. Я передал деньги в уставный капитал компании, которая в дальнейшем начинает создавать для меня прибавочную ценность. Итак, если в России создается акционерное общество и число участников акционеров более 50 человек, то в этом случае введение реестра владельцев ценных бумаг должно быть передано специализированному юридическому лицу, которое имеет лицензию на регистраторскую деятельность. И этот регистратор, независимый регистратор, должен вести учет прав по ценным бумагам. А умер акционер, приходят наследники, говорят, переведите на нас определенные акции. Перевод права собственности. Подарил кому-то акции. Перевод права собственности на основании договора дарения. До Продал акции на внебиржевом рынке. Друг с другом пришли, договорились, что я продаю акции, кому-то кто-то покупает. В регистратор фонда регистрационные действия. Да, то есть перерегистрируется право собственности. Просто делается запись в электронном виде, что изменился собственник. Есть у регистратора всегда основание, на основе чего происходит смена права собственности. Право собственности произошло. Это все касается вне биржевых сделок. Да? Я привел пример качества Сбербанка. Но акции, какая-то часть, какая часть акций, какая-то доля акций. А, собственник говорит, я не нашел внешнего покупателя, да, вне биржевого, кому я могу продать. Я хочу вывести акции на биржу. Чтобы они у меня обращались на бирже, и хочу там продать. Может, там больше покупателей будет. И я хочу там продать большему числу людей. В этом случае что происходит? Регистратор, то есть регистратор все равно акционерного общества остается один и тот же. И регистратор в этом случае говорит, вот у меня 32% процента акций, которые в общей сложности, люди захотели вывести на биржу, они находятся на счете депо. То есть есть расчетный счет безналичный, на котором хранятся деньги. Да? А безналичный счет, на котором хранятся бездокументарные ценные бумаги, они сейчас все, то есть нет, у нас сейчас акция написана, да, облигация написана. Все ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме. И в этом случае, получается, регистратор говорит, что акции, которые допущены на бирже, находятся там в депозитарии биржи счет номинального держателя. Почему такое происходит? Потому что одна акция на бирже в течение дня может поменять собственника тысячу раз в рамках единого пакета какого-то, да? покупка продажи. В этом случае Регистратор замучается каждый раз делать передаточную надпись, да, что сменился собственник. Соответственно, он берет и говорит, ребят, вот у вас там на бирже обращаются, все, ко мне вопросов нет, я знаю, что на счете номинального держания от общего количества акций, которые есть у акционерного общества, 32% находятся в свободном обращении. Я это перевел на биржу, Московскую межбанковскую валютную биржу, депозитарий НДЦ, номинальный держатель. Это все понятно. да? Биржа, соответственно все бумаги, которые торгуются в России, все бумаги, которые допущены к торгам на бирже, они находятся на счете депо биржи. Именно этой биржи. У каждой биржи есть счет депо. И если компания хочет, чтобы ее акции торговались на бирже, она должна эти акции, собственники должны депонировать эти акции на счете депо биржи. Еще раз вспоминаем, вспоминаем саму логику, акции бездокументарные в регистраторе соответственно акции находятся на счете номинального держателя, все эти акции учитывает биржа специализированный лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг. Дальше что происходит? Дальше происходит следующее, на бирже просто физическое лицо не может прийти и сказать, я пришел на биржу, я хочу покупать, потому что оно обязано прийти через специализированного профессионального участника рынка ценных бумаг, который называется брокер. Соответственно, когда вы открываете брокерский счет, у вас открывается два субсчета. На одном счете у вас учитываются деньги, вы с банковского счета переводите деньги на свой брокерский счет. Из брокерского счета вы совершаете транзакцию, то есть совершаете покупку на бирже, через брокера вы совершаете сделку. Почему? Потому что брокер за ваше действие, он действует от вашего имени и за вас. Счет является гарантом исполнения обязательств. То есть брокер гарантирует, что у вас есть деньги на брокерском счете, и когда вы покупаете акцию, он гарантирует бирже, что вы заплатите деньги, вернее, брокер заплатит деньги. Биржа гарантирует, что контрагент другого брокера поставит ценные бумаги, и, соответственно, происходит сделка. К вам на счет депо, лично ваш счет депо, который открыт у брокера, приходят ценные бумаги и списываются деньги. У продавца, соответственно, списываются ценные бумаги к вам на счет депо и приходят деньги, которые пришли с, ваш, с вашего брокерского счета. Вот таким образом это происходит. Когда мне начинают задавать вопрос, Максим, а что будет, если вдруг с брокером что-то произойдет? Украдут ли у меня деньги, какова надежность, да? какова вера у российского брокера или еще что-то? Я с 2005 года, друзья, в этой сфере не был ни одного прецедента, чтобы ценные бумаги куда-то дел делись, потому что это невозможно. Ну, просто невозможно. По одной простой причине, что акции на счете депо, биржи, они никуда не уходят. У меня в этом свете была интересная история. Да, один из клиентов, у него было в 2011 году такая идея. То есть, в Подмосковье были эти шахты для ракет стратегического назначения, которые наземного базирования находились, да, и он, соответственно, что хотел? Он хотел выкупить сами шахты с землей, потому что они были там по бросовым ценам, потому что сами сам металл оттуда давно вывезли, с одной стороны, но которые вот только-только подпадали, он хотел эти шахты выкупить для того, чтобы создать дата-центры. Создать дата-центры для облачных хранилищ банков, страховых компаний, то есть хранить вот в облаке быть дублирующим дата-центром по хранению определенных цифровых активов. И как раз была конференция, проводился форум «Россия», на которую приехал человек, он тогда был создателем «Овернота», и я ему как раз задавал вопрос, говорю, вот есть такая идея, насколько вы считаете ее жизнеспособной. Он говорит, смотрите, друзья, стырить цифровые активы, ну Имеется в виду не биткоины, да, а именно цифровые активы. Но ну, достаточно сложно, потому что они всегда оставляют следы. И поэтому, то есть неоднократно поднимался этот вопрос, это невозможно практически. Потому что следы все равно найдутся. Это, это все сейчас отслеживается. Так вот, возвращаясь к бирже. Нет ни одного прецедента, чтобы ценные бумаги куда-то делись. По одной простой причине, что если даже брокер прекращает свою деятельность, брокер просто имел счет депо на бирже. И все бумаги учитывались на бирже и хранились на бирже и если ну вообще брокеру сама бизнес модель брокерской деятельности а, тех брокеров которые выжили в россии это брокеры комиссионеры то есть брокеру обанкротится это надо нужно быть полным идиотом чтобы брокеру обанкротиться потому что брокеру без разницы зарабатывает клиент или теряет деньги брокер берет комиссию за сделки купли-продажи без разницы причем они прибыльные или убыточные и поэтому сама бизнес-модель, она де-факто безубыточная, да, если брокер не будет торговать на собственные деньги, принимать какие-то риски. И в этом случае. Брокер не обанкротится, а если даже вдруг обанкротится, опять-таки, с ценными бумагами ничего не произойдет. Если произойдет взлом торговой системы, которую предоставляет вам брокер, через которую вы торгуете. Согласно российскому законодательству, когда вы открываете брокерский счет, денежные средства, которые приходят к вам на брокерский счет, должны быть переведены с вашего счета, банковского счета. Мало того, денежные средства, которые выводятся с брокерского счета через любую систему, через, через будь то онлайн-платформы или будь то торговый терминал, который у вас установлен, без разницы. Денежные средства могут быть выведены только на счет владельца, на банковский счет владельца брокерского счета. То есть, если вы возьмете, подадите поручение на вывод денег со своего счета на счет супруги, или на какой-то счет другого физического лица, где получатель не будет полностью совпадать с вашим фамилией и именем, отчеством, в этом случае вам брокер заблокирует вывод денежных средств, то есть денежные средства вывести на другой счет невозможно. А потерять, денежные, а потерять ценные бумаги, опять-таки, тоже невозможно, потому что они все хранятся на бирже. И в этом случае, если брокера вдруг все-таки не встает, были такие прецеденты, но ну, просто человек, ну, компания прекращала свою деятельность, малая клиентская база, это были какие-то маленькие региональные брокеры. Там все просто, там есть правоприемник, соответственно, просто как за клиентскую базу другой брокер платит деньги. И в этом случае вся клиентская база общим пулом Через депозитарии биржи передаются на нового брокера. И тут клиенты могут или продать свои ценные бумаги, или продолжить работать уже на платформе нового брокера, которого непосредственно работают. А, а, если быть совсем уже таким, знаете, человеком, который ни во что хорошее не верит, да, я просто рекомендую, что если вы совершаете сделки на рынке ценных бумаг, ну не храните просто деньги на брокерском счете. Будьте всегда в ценных бумагах. Соответственно, если у вас вдруг образовываются какие-то денежные средства свободные, просто подавайте поручение на вывод к себе на банковский счет в какой-то надежный банк, в котором вы обслуживаетесь. В принципе, все. А, вот такое вот а, про инфраструктуру, что это надежно, что это свободно. Причем, если говорить, я не стал сейчас углубляться в вопросы глобальные, открытие глобальных брокерских счетов еще поговорим завтра про это а, дам ну кто захочет у вас будет решение как найти как сделать глобальную платформу для глобального для возможности глобальных инвестиций то есть об этом обо всем будем говорить непосредственно завтра сегодня хотелось рассказать такие достаточно простые вещи но с одной стороны они простые с другой стороны, они очень глубокие. Поэтому сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, потому что мне часто бывает, что я выдаю контент без ответа на вопросы. И. И-и-и-и. Ну, хотелось бы получить обратную связь. Как вам информация? Были ли инсайты? Я думаю, что было полезно на самом деле вот так вот глубоко посмотреть в основы капитализма в котором мы сейчас живем, что если коммерческая корова банкротится. Здесь могу опять ответить словами Баффета. Он говорит, что горизонт моего инвестирования – это бесконечность. То есть, у меня нет такого, что я заранее определяю сколько я буду находиться в позиции по компании. Я очень выборочно подхожу к тому, что купить. То есть для меня покупка ценной бумаги, для меня покупка коммерческой коровы или акции, это все равно что женитьба, все равно что свадьба. То есть когда вы общаетесь с девушкой, встречаетесь, вы же не думаете о том, когда вы с ней разведетесь. То есть вообще в принципе предполагается, что вы с ней проживете всю оставшуюся жизнь. И, и здесь в инвестиционной сфере я применяю тоже, те же самые концепции. То есть, я очень долго присматриваю за компанией, за ее менеджментом, как она себя ведет, какие отношения, подходим мы, не подходим, лояльна она, что у нее с прибылью, что у нее с долгом, да, то есть, насколько лояльна она миноритарным акционерам, или наоборот, кидает их. Но если я сделал предложение, и мы стоим перед алтарем, я клянусь этой компании в том, что мы там проживем всю жизнь вместе и умрем в один день. Но! Если мы женились, и жена начинает себя плохо вести, она не смотрит за детьми, она вообще не хочет, может быть, детей, она не готовит, не встречает, да, то есть она постоянно выносит мозг, она не удовлетворяет, не исполняет супружеский долг, да, то есть постоянные скандалы какие-то. Мне на самом деле ничего не мешает развестись. И то же самое с акциям, то есть, когда я выбрал все-таки и принял решение для того, чтобы инвестировать, то я присмотрелся все-таки, не первое попавшееся купил, и для этого есть определенные критерии. Но если вдруг компания начинает косячить, да, если она начинает там… Uh, у нее снижается прибыль, у нее растет долговая нагрузка, uh, у нее снижается размер дивидендных и выплат. Она начинает какие-то непонятные проекты реализовывать, она начинает генерировать квартал от квартала все больше и больше убытка. Мне ничего не мешает развести с этой компанией, иными словами, продать ее. И то есть попробуйте вот в таком ключе подходить, да? и что если корова обанкротится? Ну, ребят, ну тогда покупайте компании, которые не обанкротятся. У нас есть отдельный целый курс про это, давайте сейчас не про курс, мы еще резюмируем, ребят. Мы сейчас про игру, про приложение тех знаний, того опыта, который вы получили за этот непродолжительный промежуток времени, всего лишь 5 дней. То есть у вас есть определенный опыт, у вас сейчас этот опыт должен лечь на определенную теорию экономическую теорию, это очень важно, потому что вы получаете на уровне игрового опыта свою практику и вы получаете теорию, обложку, да, то есть даже мое никаким образом строилось, да? я сделал что-то интуитивно, у меня что-то получалось, что-то не получалось, то, что получалось я продолжал внедрять, а потом в процессе развития своего интеллектуального капитала я под эти свои, свой опыт, да, ну, по сути игровой опыт. Я получал теоретическую основу. И у меня как пазл складывался, да, и я качественно рос в плане эффективности своей общей. Это касалось и продаж, и сферы инвестиционной деятельности, и отбора ценных бумаг. И поэтому я хочу, чтобы у вас была абсолютно та же самая система. Я ничего, если вы заметили, вам сейчас не продаю, не собираюсь продавать. Я хочу сейчас действительно подвести очень мощную основу теоретическую под то, что вы сделали, чтобы вы комфортно и легко смогли перевести то, что вы делали в игре в реальную жизнь, став капиталистом. Это понятно? Вопрос не по теме, куда пойти учиться молодому человеку, чтобы получить хорошее финансовое образование. Ребят, Но ну, лидеры в России в этом уже давно определены, если мы про Россию говорим. Это Академия имени Блгоплеханова, Российская экономическая школа. Ну они, наверное, лидерами в этой области являются. Про процентную ставку, ребят, завтра поговорим, потому что вопрос, процентная ставка улучшает экономику, где про это посмотреть. Завтра будем про процентную ставку говорить. Завтра вообще на самом деле, друзья, будет все достаточно огненно, поверьте мне, потому что завтра начиная от того, что будет подведение и трогов, будут популярны инвестиционные стратегии их эволюция. Я сначала расскажу про эти инвестиционные стратегии, а потом вы поймете, что вы хотите вы того или нет. Вы каждый следовал одной из этих инвестиционных стратегий. Вы просто это примите и узнаете. И второй момент, я расскажу про стратегию, которая зарождается сейчас, которая будет трендом в следующие 10-15 лет, и у вас будет уникальная возможность участвовать в понимании развития этой стратегии, и действительно я не стараюсь и не стремлюсь обыграть рынок, я стараюсь просто быть лучше толпы. То есть, если мы будем по доходности лучше толпы, то мы будем успешными капиталистами. И я поделюсь просто своими наработками, соображениями по этому поводу, что происходит. да. Ну и у вас будет там просто... Ну, завтра будет много приятностей. да. То есть, я вот это вот точно могу говорить, что будут у нас награждение победителей. Да, у нас будет много достаточно бонусов. И самое главное, у вас реально завтра я дам шикарный инструмент, как то, что вы делали в игре, очень комфортно, легко, снизив уровень стресса и страха, перевести в реальную плоскость. То есть, если вы к этому готовы, то мы можем увидеться завтра, и мы увидимся, естественно, завтра, я-то точно буду, не знаю, как вы. Почему же вы не продаете, Максим, вы продаете свои знания по 1 доллар в 10 человек, и мы все на самом быть постоянно продаем. Ребята, да, конечно, продаем, и я продаю и вы продаете, я сегодня вам цели продать ничего не ставил. Буду ли я продавать, буду, что я буду продавать, опять-таки, по цене, которую нужно заплатить и ценности, которым это будет для вас обладать, это будет очень хорошая сделка. То есть, все продается товар, ребят, мы живем в капиталистическом обществе, продается абсолютно все, от продажи э, своей супруги своей хотелке поехать в экспедицию всей семьей, если ей этого не хочется, заканчивая продажи себя работодателю, продажи своих знаний, мы все продаем. И это капитализм, и это так принято, да, то есть нужно продать то, что ценно. Ребята, мы опять мы сейчас начинаем уходить в плоскость продажи, непродажи, доверия, недоверия, то есть есть вещи, которые я транслирую. Есть очень хороший анекдот, опять же, не, не мой просто в одного из конкурентов увидел, да, он его приводил и, и анекдот заключается в следующем, я предлагаю даже может быть на этом закончить сегодня. У человека сломался принтер, принтер он звонит в сервисный центр и говорит, знаете, у меня так то и так -то сломался принтер, нужно починить. Ему консультант говорит, это стоит 50 долларов, хотя знаете, я рекомендую вам посмотреть инструкцию, чтобы вы непосредственно самостоятельно, устранили эту неисправность, потому что неисправность на самом деле не такая уж и дорогая. На что клиент говорит, а, а вы, вы, как бы, ваш руководитель знает, что вы отгоняете клиентов тем, что говорите, как решить проблемы а, самостоятельно. А, на что он говорит, да-да-да-да-да-да, собственник знает, на самом деле он так говорит, потому что мы заметили очень простую вещь, что люди, которые попробовали сделать сами, а, платят больше и гораздо хоть не нам, потому что они понимают, за что в этом случае они платят. И здесь подумайте сами, посмотрите эту историю, да? то есть есть специалист, я на самом деле, ну могу ли я прибить полку или сделать ремонт? Да, могу, то есть я это делал, но опять-таки у меня есть знания с 2005 года в области управления инвестициями и фундаментальные знания и конкретные знания. И продукты, которые позволяют эти знания передать, система, которая позволяет это передать, и я это транслирую, я зарабатываю, я лучше дам эту ценность людям, и люди за это заплатят, а я дам ценность другому человеку, который придет и припьет мне полку, да, отремонтирует, там установит кран, условно. И это не потому, что у меня рук нету, потому что я эффективно, как капиталист, распоряжаюсь своим основным ресурсом времени. Я покупаю, чтобы продать. И вас к этому призываю, и учу вас этим заниматься. На этом хотелось остановиться. Мне действительно было прикольно, комфортно пообщаться. Получить от вас обратную связь. До свидания, удачи, увидимся завтра. Завтра все будет еще круче, еще интереснее. Потому что завтра вы просто откроете глаза на то, кто вы являетесь на самом деле в области инвестирования. Я вам расскажу, что со всем этим делать. Что ж, до свидания и удачи.